Всем привет! Сегодня будем готовить кекс уфимский по ГОСТу. Это очень-очень вкусный, а главное простой рецепт, который сможет приготовить любой. Для нашего кекса нам потребуется 135 грамм масла, 200 грамм муки, один пакетик ванильного сахара, либо ванилина, 120 грамм сахара, два яйца, 50 грамм сгущенки, 50 грамм орехов, можно брать любых, 1 чайная ложка без горки какао-порошка и пол чайной ложки разрыхлителя. Также для аромата можно использовать десертное вино. Итак, масло, ванильный сахар и обычный сахар взбиваем до пышности. Добавляем 2 яйца и взбиваем до пышности. Вливаем сгущенку и тщательно взбиваем. Добавляем в муку пол чайной ложки разрыхлителя. Хорошо перемешиваем и добавляем в нашу смесь. Делим тесто пополам. В одну половину добавляем чайную ложку какао и хорошо перемешиваем. В другую половину добавляем орехи и если есть, то можно добавить 2 чайные ложки обычного столового вина и тщательно размешиваем. Форму смазываем масло и присыпаем мукой. Выкладываем два слоя теста: снизу шоколадное, сверху ореховое. Запекаем наш кекс 360 градусов примерно час двадцать, час тридцать. Готовность проверяем зубочисткой. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Кекс уфимский готов. Приятного аппетита!